Смесь для иммунитета имбирь, лимон, мед. Имбирная смесь с лимонами и медом поможет поддерживать иммунитет, особенно в то время, когда все вокруг начинают болеть простудными заболеваниями. Ингредиенты имбирь 120 грамм. Лимоны свежие, 4 штуки, мед 150 мл. Рецепт приготовления. Корень имбиря очистите от кожуры. Затем натрите на терке, выложите массу в миску. Свежие лимоны очистите от кожуры, Затем порежьте кубиками. Выложите лимоны в миску с комбирной массе, Измельчите массу блендером, залейте в миску мед, выложите массу в удобную банку и уберите в холодильник. Можно употреблять каждый день по столовой ложке, а можно использовать смесь для приготовления чая. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!